Что такое депрессия? Мы сейчас не будем рассматривать медицинское определение этого диагноза, это, безусловно, болезнь. Мы возьмем такое обывательское понимание, что я в депрессии, у меня депрессия. То есть, по сути, депрессия вот, на таком бытовом уровне, я еще раз, прям давайте внесем поправку, не медицинское определение, не анализ этой болезни. Вот что обозначает эта фраза, когда люди говорят, что не в депрессии. Это обозначает упадок сил, это обозначает вот эту энергетическую пустоту, когда тебе ничего не хочется, когда ты не видишь никакого света в конце тоннеля, когда твоя жизнь серая, тусклая и очень часто бессмысленная. И что это такое? Это когда уровень нашей внутренней энергии опускается э, до такого момента, что нет смысла вставать, нет смысла двигаться, нет смысла что-то делать, нет смысла реагировать на события в своей жизни, и как раз вот это мы и называем депрессией.